всем привет сегодня будем выпекать рассыпчатое шоколадное печенье готовится легко и просто набор продуктов минимальный а результат вас приятно порадует необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео орехи высыпаем в пакет и разминаем скалку Разминаем так хорошо, чтобы не было крупных кусочков. Меленько. И вот такие орешки меленькие получились у нас. Теперь берем большую миску, всыпаем в нее сахар, соль. Размягченный при комнатной температуре маргарин. Можно маргарин так порезать на кусочки, чтобы удобнее было растирать. Хорошо перетираем, чтобы сахар соединился полностью с маргарином. Вот такая однородная масса у нас получается. Когда маргарин полежит в комнате часиков 3-4, он хорошо будет растираться, так что вытаскивайте с холодильника заранее. И тогда будет быстро получаться растирание. И добавляем измельченные орехи. Размешиваем все хорошо. орешки соединились с нашей массой теперь берем и понемногу подсыпаем муку через ситечко просеиваем ее но небольшими порциями не всю сразу также можно в муку добавлять какао чтобы она равномерно распределялась по всему тесту и вмешиваем постепенно первую порцию муки мы вмешали добавляем еще немножко также какао подсыпаем просеиваем и опять все хорошо перемешиваем подсыпаем оставшуюся часть муки какао опять перемешиваем тесто сразу не слепливается в один кому поэтому его сейчас хорошо размешаем потом начинаем месить тесто руками маргарин от теплых рук будет таять и мука вместится в сплошной комочек Чтобы было удобнее, можно нашу массу переложить прямо на рабочую поверхность и хорошо вымесить двумя руками. Так будет быстрее. Вымешиваем до тех пор, пока не получится вот такой однородный комочек. Дальше превращаем колобок из теста в лепешку. затем раскатываем его скалкой в пласт толщиной где-то примерно около сантиметра раскатывается тесто легко к скалке не липнет работать одно удовольствие затем берем формочки для печенья и выдавливаем наши печенюшки если у вас вдруг не оказалось специальный формочек можно просто взять стаканчик или рюмочку и выдавить или же даже взять нож и разрезать на квадратики это уже значение особого не имеет, на вкус не влияй стараемся максимально поближе расположить формы друг к другу хотя то тесто которое останется у нас лишним как бы мы его скатаем опять в комочек и используем повторно убираем формочки и лишнее тесто отодвигаем в сторону а фигурки перекладываем на противень застеленный бумагой для выпечки такие разные цветочки бабочки звездочки очень удобно и красиво даже зайчик такой есть повторяем процедуру пока не закончится все тесто Один противень с печеньками у нас уже готов. Отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку. И выпекаем 20-25 минут. В это время займемся оставшимся тестом. Собираем все обрезки в комочек. Раскатываем опять. продолжаю вырезать фигурки возьму такой вот фужерчик и вырежу кружочки для разнообразия используем тесто по максимуму теперь лишнее убираем Вот такие круглые печеньки у нас получатся И снова собираем обрезки, слепливаем комочек. Тесто очень податливое, хорошо слепливается, хорошо раскатывается, поверхности не прилипает, так что дополнительно не надо не подпылять поверхность ничего. Если у вас нет времени или желания лепить фигурки, можно просто взять и разрезать ножом на небольшие квадратики или треугольнички тоже будет красиво и на вкус точно не повлияет никак. прошло 25 минут достаем наши печеньки из духовки перекладываем их на тарелку даем немножко остыть а в это время испечем вторую партию на которую не хватило места. ставим духовку и выдерживаем тоже 20-25 минут. 25 минут прошло вторая партия печенья тоже готова даем ему немножко остыть остывшие печенье посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу. Вот и все, домашнее шоколадное печенье с орехами готово. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.